Я буду молиться за тебя, сын Люк. Доброй ночи, государь. Желаю вам приятных сновидений. Господи, владыка живота моего, твой гнев справедлив и законен, ибо Мир с каждым днем становится все хуже и хуже.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 Брат мой, Господь прав делает наше существование столь тягостным, но Он милостив к нам, грешникам, ибо грехи наши исходят от человеческой слабости. Пернон, я приказываю вам завтра утром покинуть Париж и отправиться в ваше родовое поместье, где вы будете находиться вплоть до моих дальнейших распоряжений. Гаспор де Шемберг, вы также покинете Париж и отправитесь под стены Ля где наши доблестные войска пытаются сломить упорство еретиков. Бьюсь об заклад, что через два дня они будут прощены. Жак де Леви, граф де Келюс, Граф де Келюс, я предупреждаю вас, если вы еще раз попытаетесь напасть на господина де Бюсси, я буду очень разгневан. Это касается и вас, маркиз Жан-Луи де Мажерон. Господин де вы знаете, как я высоко ценю ваши блестящие способности, граф Дебюси. Я желал бы чаще видеть вас среди своих друзей. Благодарю вас, государь. Ах, Генрих, ты сегодня так щедро на милости. Может быть, у тебя кое-что припасено и для Шико? Подари мне жирное аббатство с доходом в 10 тысяч ливров в год. Господин Шико, сопровождайте меня. Доброй ночи, господа. Я иду спать. Доброй ночи, господа. Мы идем спать. А как я рад, что провожаю Ваше Величество в спальню. Стало быть, я в фаворе. Стало быть, я куда смазливее этого купидона Келюса. Замолчи. Стало быть, без меня не обойдешься. Замолчи. Шико, друг мой. Помолимся. <связь> Спасибо. Нечего сказать. Удружил. Приятное времяпрепровождение. Доброй ночи, Ваше Величество. Останься! О, о! Да мы вырождаемся в тиранию. Ты деспот! Я сегодня целый день обрабатывал спины своих лучших друзей. И ты хочешь начать все с изного? Черт меня, побери! Генрих, нас здесь двое. А когда двое дерутся, каждый удар попадает в цель. Подумай о своих грехах. Болту, каких грехах? В чем я должен покаяться? В том, что я стал шутом у монаха? Я не желаю оставаться в заперти с королем-маньяком. Доброй ночи, Ваше Величество, я ухожу. Шико, не уходи. Останься. Ты пользуешься моим угнетенным состоянием. Ну что с тобой стряслось, Генрих? Ну поделись своими страхами со мной, с твоим дружком Шико. Да, ты мой единственный друг, Шико. Несмотря на все свои шутовские выходки, ты отважный человек. Сядь, сядь и выслушай меня. Так вот, прошлой ночью я спал. И вдруг я почувствовал какое-то дуновение. Я почти проснулся и понял, что волосы на моей бороде стали дымом от страха. что потряс меня до глубины души. Ты служишь меня, Шико? Конечно, я весь превратился в слух. Так вот, этот голос ужасал, Шико. Грешник, жалкий грешник, гремел голос. Я — глаз Господа Бога твоего. Ты погряз в грехе и беззаконии. Скажите, пожалуйста, насколько я могу судить, глаз Божий схож с голосом твоего народа. Ах, Государь, по-моему, Ваше Величество был кошмар. Почему ты мне не веришь, Шико? Ты разве не знаешь, что Господь говорит с королями всякий раз, когда собирается произвести на земле значительные изменения. Да, он с ними говорит, это правда. Но они его никогда не слышат. Ну ладно, ладно. Теперь ты понял, почему я прошу тебя остаться. Я боюсь. Ну хорошо, я принимаю твое предложение. Я с удовольствием послушаю, что скажет глаз Божий. Может, он скажет что-нибудь интересное для меня? Спасибо. А что мы будем делать до тех пор? Я полагаю, что нужно лечь спать. Спать? Спать! Спать. Но а, пойдем. Ты не уснешь? И не подумай. Что ты? Раздевайся. Я сниму только калет. Как тебе будет угодно? А штаны я снимать не буду. Очень правильная предосторожность. Так. А ты? Я? А я останусь вот в этом кресле. Но ты не уснешь. Не переживай. Голос Божий не даст мне заснуть. Не шути с голосом. Доброй ночи, Генрих. Доброй ночи. Джако, только не засыпай. Пожалуйста. Чума меня забери. Даже не собираюсь. Сейчас он заговорит. Слышишь? Закоренелый грешний. ты здесь? Да. Да, Господи. Ты выполнил все, что от тебя требовал. Это ложь, глубины твоего сердца остались незатронутыми. Отлично сказано, это все правда. А? Что? Подвинься. Зачем? Чтобы гнев Господень вначале обрушился на меня. А? Нечестивец, что же ты молчишь? Кайся. Господи, Господи, я раскаиваюсь. Господи, я сознаюсь в том, что я вел тебя как предатель по отношению к своему кузену Деканде. А? Чью жену, господи, я обольстил. Два раза. Да что ж, ты несешь? Кого это интересует? Говори. Да, господи, я также раскаиваюсь в том, что я нагло обокрал поляков. Когда они выбрали меня своим королем, я удрал, прихватив все королевские да драгоценности. Что? Я раскаиваюсь, господи. Это давно все забыли. Что, что? ты? Господи, я также. же так господи, раскаиваясь в том, что я похитил французский престол у своего брата, герцога Анжуйского, которому он принадлежал по праву после того, как я дал согласие занять польский трон, господи, и в господи... Я тебя повешу! Это же класс, господин Генрих! Продолжай! Я все сказал! Ты лжешь! А что случилось с твоим Шурином, королем Наварским, и твоей сестрой Маргаритой? Говори, Правду говори. Ничего. Они покинули Францию. Добровольно! Добровольно? А может, после того, как ты предал казни друзей и возлюбленных своей сестры? Господи, грешен! Ты совсем не дурный! Грешен! О Господи! Предипостоян как женщина! нежен, как сиварин! Развращен Господи, как язычник! Ты грешен, чуть Господи. было не погубил бедного сен -люка. ты уверен, что я не окончательно погубил его? Нет, еще не окончательно. Но ты должен немедленно отпустить сен Люка домой, сделать его герцогом, а его жену герцогиней. А если я не соглашусь, Господи. А если не согласишься, то будешь вечность кипеть в большом котле! Я понял, господи. Генрих, ты куда? Разговор с голосом еще не окончен. Я должен немедленно отпустить сын Люка. Генрих! Домой. Генрих, постой, Генрих. Может быть, подождать до утра? Глаз господень не ждет. Я понимаю, но, но но Генрих, послушай, ты можешь его разбудить? Он этого не любит, ты же знаешь. Ну, Генрих, Генрих, ну послушай ну, меня, Генрих, сон, а, подожди. вы меня. Ты Давай все-таки подождем до утра. То <звы> будешь вечно гореть в геене! Убирайтесь. Адам и Ева после грехопадения. Ты изгоняешь их, Генрих? Это наш рай? Вы потеряли его из-за своего непослушания. Отныне вам вход в него запрещен. Вы должны покинуть Париж и не жалеете лошадей. Король может передумать. Проходи. Проходи. Проходи. Смерть Христова, сегодня в монастырь пускают только тех, у кого чистые руки. Нет решительно здесь происходит нечто из ряда вон выходящее. Проходи. Проходи. Я бы вошел вместе с ними, но для этого мне необходимо две вещи. Во-первых, почтенная ряса, а во-вторых, та штучка, которую они показывают брату-превратнику. Ах, брат Гранфло, брат Гранфло, если бы ты был сейчас рядом со мной. Кстати, я могу найти брата Гранфло в Роге изобилия. Это время его ужина. Ну что ж, будем любопытными до конца. 好 Фло уже приступил к ужину. Пока еще нет, но поторопитесь. Почему я должен торопиться? Я советую вам поторопиться, потому что он закончит ровно через пять минут. Он еще не приступал к ужину, а через пять минут уже закончит его? Сударь, сегодня начался Великий пост. Ну и что? Ну, я об этом понимаю не больше вашего, но я советую вам все-таки поторопиться. Пять минут на ужин брату Гранфло. Да, определенно меня ждут сегодня подлинные чудеса. Я вам это обещаю, господин Шико. Сударь, принесите нам наверх, пожалуйста, две бутылки вина, паштет, курицу, побыстрее. Сейчас все будет. Угу. Друг мой, Господи. Что это? Что вы здесь делаете? Разве вы не видите, брат мой? Я ужина. Ужинаете? Ужина. Вы называете это ужином? Да. Вы гранфло. Я гранфло. Трава и сыр. Трава и сыр. А что с вами случилось? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Мы вступили в первую среду Великого Поста. Ах, да-да-да-да-да. да да да, да, да. да, да. Вода. Надо позаботиться о спасении души, брат мой. А давно ли вы завтракали, друг мой? Я сегодня вообще не завтракал, брат мой. Но если вы не завтракали, то чем же вы тогда занимались? Я, Я сочинял... Речь? Речь? Да вы меня разыгрываете. Речь, речь. Ничего не понимаю. А зачем? Затем, тем, чтобы произнести ее сегодня вечером в аббатстве. Вот так, господин Шико. Ну ладно, брат мой. Я пошел. Друг мой, ну, ну да ешьте хотя бы вашу травку. Кстати, наш хозяин мэтр Банаме, утверждает, что у него в погребе найдется с полсотни бутылок прекрасного вина, перед которым все остальное вино покажется с жалкой выжимкой. Мне сегодня тоже выступать с речью, но я верю в чудодейственную силу вина и в доказательство закажу бутылочку, что вы посоветуете мне взять, закусить. На закуску. Ой, только вот нету примерскую гадость. М да, уж. Мэтр Банаме! А вот и я. Тан -тан -тан -тан -тан. А вот и я. Mm -hmm. Так. Ой. Это вам, господин Шико. Ой. Это Ой. вам. Нет, это вот все так. Ой, так. Метр Банаме, да. принесите нам две бутылочки вина, которые, как вы утверждаете, у вас лучшего сорта. С удовольствием, господин Шико. Затем две? Какие две? Не надо, не надо, я пить не буду. Я не хочу, я не буду, бо... я пить Друг не буду. мой, если бы вы пили, я бы заказал четыре бутылки. Ага. Я бы заказал шесть бутылок. Ага. Я бы заказал все бутылки вина, которые находятся в ага. этом погребе. Но поскольку я буду пить один, мне хватит двух. Верно. Вер... Если при этом, брат мой, вы будете вкушать только постную пищу, то ваш духовник не будет вас порицать. Ну, само собой, разумеется, кто это будет есть в среду великого поста с коромной пищу. Конечно, нет. Этого еще не хватало. Ой! Ой! Что вы делаете? Ем карпа? Карпа! Конечно, карпа. А почему карпа крылья выросли? Плавники, милейший, плавники! Вы что, пьяны? Я пья. Я не. Я не... Я... я не пьян, я же ничего не пил, кроме воды. Значит, вода ударила вам в голову. Это <служдающий> я? А вот и наш хозяин. Он это готовил, он нас рассудит. Я согласен. Только пусть откупорит бутылку вина, я хочу узнать, каково оно на вкус. <служдающий> Мэтр Баномачку? Пожалуйста, вино потрясающе. Нет! Это... Простите. Присядьте, мэр Понамайцов. Я бездарный дегустатор. У моего языка совершенно нет памяти. Друг мой, вы посланы в этот мир помогать ближнему своему. Наставьте меня на путь истины. Да ну, я хочу знать, но действительно нет, ли это хорошее будете. вина. Попробуйте нет, хоть нет, глоточек. Нет, Один нет. глоточек, что нет. вам стоит. Ну но... Уж так и быть. Да нет. Ну что, у ну нас точно Тут все. слишком мало. Угу. Хватит. Угу. Угу. Угу. Лучшее. Я ручаюсь. Да вы сговорились с нашим хозяином. Я вам не верю. Это я. Брат мой, настоящий пьяница определяет а с первого глотка сорт вина, со второго марку и с третьего год год. Я бы очень хотел узнать, какого года это вино. Нет ничего проще, чем оно а ну как капните пару капель прошу. Так, нет, ну и все. Еще, как еще, еще, еще, вот ну до краев вы хватит, твой, тысяча пятьсот шестьдесят Точно. 1561! Точно. Ну все, я пошел. Как не отведав моего карпа? А, кстати, Банаме, что за живность? А? Простите. Это курица. А, а я что говорил? Курица, то есть, как курица? Курица, господин Шико. Или петух. Матер Банаме, mm. оставьте нас. Добрый Сожалею. Курица или петух жар? Друг мой, я так хочу съесть эту курицу и при этом не согрешить. Я вас очень прошу, во имя нашей взаимной любви, окропите ее и нареките карпом. Кар... Брат мой, чур меня, чур меня, чур я меня. Я вас очень Вы прошу. Иначе я могу Давай. оскоромиться и впасть в смертный грех. Курицу, кар... Э, ничего не получится. Святой воды нет. А копить ее вином? Цель оправдывает средства. Причем я думаю, что вкус ее от этого не изменится. Не изменится? Нет. Не изменится. Во имя Бахуса, Комы и Мома, Троицы Святого Пантегреля нарекаю тебя карпом. А теперь выпьем за здоровье моего крестника. Да, за здоровье нашего крестника. Ох, и задорец венцо! А ну, отпусти ее! Ну, что? Берёк. Ну, ладно тебе! Ну, она а, хочет с да, нами просидеть! Иди ко мне, а, дядя. душа моя. Не обращай внимания, моя девочка. Что бы я без тебя делал? голове моей давно Полегчало. Ну, наконец-то. Сейчас даем яичницу, и станет совсем легко. Mm -hmm. Ты знаешь, Шико, последние три дня мне эта речь прямо из головы не выходит. Она у меня прямо в печенке въелась, эта речь. Ну, ничего. Я ее произнесу, мою речь. Я ее так произнесу, Шико. Представляешь, я вхожу. Как это ты входишь, когда все двери монастыря в 10 часов закрываются? А -а -а. Я войду так же легко, как это вино входит в мой живот. Да, тебя послушай, ты вообще войдешь, не касаясь дверей. Да, потому что для брата Гаранфло все двери открыты. У брата Гаранфло есть. Ключик. Mm -hmm. вот здесь, вот, вот. Не может быть у простого монаха ключ <свят> от опадства. Не, Не может, быть. может быть. А это что такое? А это что такое? А? Что? Деньги, скотина, ты подкупаешь <свят> привратник. А вот и нет. Это денежка с изображением еретика короля Генриха Наварского. А на месте сердце, дырка, дырка. Дырка. Он еретик. Удар кинжалом, убийца эротика причисляется к лику святых. Смерть эротикам! Смерть эротикам! Смерть эротикам! Да здравствует место! Да здравствует место, да здравствует! Слушай, Жико, вот как все будет. Я вхожу, я вхожу, компания самоизыскана, Там бароны сидят, здесь графы, здесь немножко князи сидит. И принцы и принцы, и принцы, и вот. А за мной, а за мной братья в Союзе. Я схожу. Я, да я... Давай попробуем. Давай, давай по Давай попробуем. Я вхожу. А -а -а -а -а ну и го га... и... и... не меня закликают. Мне говорят, ну, брат ну выкликни Брат Гранфло! Я здесь, братья! Я здесь, братья! Сегодня прекрасный день для нашей веры. Братья, Хорошо. Я не так начинаю, не пронещаю. Братья! Сегодня распрекрасный день для... не залью, залью, по-другому надо. Все. Братья! Сар... Нар... Нар... Нар... Я города промочу немножко. Братья! Братья, где вы? Братья, я вас не вижу, братья, братья. Я закончил, я понял. Со что не надо. Надо. Мэтр банамы mm? это вам за ужин, и в особенности за то, что мы усыпили брата гран сном праведника. Хорошо. Я всегда к вашим услугам, господин Шико. Хм. Проходи. Проходи, проходи. Проходи. Проходи. Братья! Братья, погодите, погодите! Не закрывайте! Ух, чуть не опоздал. Это я, рад гранату. Брат-превратник. Вы заперли дверь. Да, брат. Больше никого не пускать. Хорошо, брат. Брат-превратник. Сколько человек прошло мимо вас? 136. Число сходится. Значит, это угодно Богу. Жаль, что я не вижу лет собравшихся, но, с другой стороны, меня никто не видит. Начнем Большой Совет Священного Союза, и да будет с нами воля Господа. Прошу вас, Кулонда Шеврес. Братья мои, нас, добрых католиков, заботит судьба французского престола. Мы не можем допустить, чтобы он достался еретику. У короля Генриха Влуа нет наследников. Если он умрет бездетным, а судя по всему, так оно и будет, его место займет его брат, герцог Анжуйский. Но у него тоже нет детей. А в этой семье умирают молодыми. Так неужели мы допустим, чтобы на трон зашел этот закоренелый еретик, не раскаявшийся гугенот Генрих Наварский? А? Магащер магащер Правильно, только смерть. Но у него есть друзья. Стало быть, надо уменьшить число его друзей. Наш союз свят, он узаконен самим Папой. Я требую, чтобы из нашего союза перестали делать тайну. А когда наступит новая ночь святого Варфоломея, тогда мы избавим Господа Бога от труда самому отделять агнцев от козлищ. Выступление Клода де Шевреза, которого Святой Союз благодарит за проявленное рвение, будет рассмотрено и обсуждено на Высшем Совете. Брат Гаранфло. Брат Гаранфло. Брат Гаранфло, где вы? Брат Гаранфло, это же я. Господи. Я здесь, братья, я здесь, я иду к вам. Вы уж простите, я погрузился в благочестивое размышление, которое пробудило во мне речь нашего брата, и не услышал, что меня кличут. Братья, какой прекрасный день для веры, какой распрекрасный день для нашей веры, ибо все мы собрались сегодня в храме Господнем. Что такое французское королевство? Тело. Святой Августин сказал «Омнис цивитас корпус est. Всякое общество есть тело. Для существования этого тела нужно хорошее здоровье. Как сохранить это здоровье? Нужно применить разумное кровопускание. Кровопускание! Именно это мне говорят каждый день добрые католики, от которых я уношу в монастырь яички, окорочка и деньги. Мне возразят, святая церковь ненавидит кровопролитие. Но нигде не сказано, чья именно кровь ужасает церковь. Ставлю тельца против яйца, что во всяком случае не кровь еретиков. Да я и сам, Жак Непомесенгера Флоу, носил когда-то мушкет в шампании. И было дело, жёг там однажды кучку гогенотов в их молильнях. Казалось бы, место в раю мне обеспечено. По крайней мере, я так полагал. Но вдруг на моей совести обнаружилось пятно. Прежде чем сжечь гугиноток, мы ими <смех> чуточку потешались. <смех> Это, видно, подпортило богоугодное дело. Так объяснил мне мой духовный отец. Поэтому я подписал подстричься в монахи. И дабы очиститься от пятна, которое отставили на моей совести еретички, я дал обед общаться впредь только с добрыми католичками. Нам остается поговорить о вождях, которых мы себе выбрали. Конечно, это весьма предусмотрительно, прокрадываться сюда, прикрываясь рясой. Но столь великая осторожность может вызвать насмешки проклятых еретиков, которые нужно отдать им должное, когда завязывается драка, дерутся, как бешеные. К чему мы стремимся? К искоренению ереси. Тогда зачем дело стало? Почему мы ходим, крадучись, подобно шайке ночных воров? Почему бы нам не пройтись по Парижу в святом шествии, чтобы все видели нашу отличную выправку и наши добрые протазаны? Кто подаст пример, спросите вы? Пусть это буду я! Я, брат гаран Убогий серый сирый брат, сборщик милостыни! С кирасой на теле и мушкетом на плече я выступлю во главе всех добрых католиков! Спасибо, спасибо, братья! Благодарю вас! Вот это успех, брат Грандфлоу! Их слишком возбудил. Надо заканчивать. Братья, наше время истекло. Наше собрание закончено. Оказывается, на выход нужна другая монета. Ах, брат Гранфло, брат Гранфло.